Левее? Нет, правее. Стой. Софи, репетируем сцену на балконе. То жаворонок был, предвестник утра. Дедодадей. Не воробей? Дедодадей. Не канарей? Не бармалей? Нет, ну где балкон? Мы не можем без балкона. Почти готово. Мы не можем без балкона. Софи, давай твою реплику да да да, да. А Можно погромче? Ничего не слышно. А можно потише? Не ж слышно ничего. Ну, надо же как следует. Нет, ну где же костюмы? Мы не можем без костюмов. Вот они. Зоя еще вчера принесла. Так, это мне. А где же берет? София, это тебе? Я давай Что? Она заболела. Нет, ну мы не можем без Джульетты! Ну пусть сыграет те. Я бы, наверное, смогла. Но мне совершенно не идет розовое. Может тогда я попробую? Нет, ну это невозможно. Я что по вашему без берета должен играть? Я не могу играть без берета, Зоя, Зоя, Зоя. Ну где же мой берет? Из-за тебя все пропало. Ну что ты, Хасе, не беспокойся, все уже готово. Ну как? Ну хоть что-то готово. То жаворонок был предвестник утра, не воробей, не соловей. Что? Не соловей! А кто? То жаворонок был, предвестник Утра, не соловей! А-а-а! Ну да! Не соловей! Я пошел! У меня важные дела! Премьера! <плёк> Ах, какой талант! Декорации не готовы! Джульетта заболела! То жаворонок был, предвестник утра, не соловей! Смотри, любовь моя! Любовь моя? Забыл! О! Шляпу забыл! Я забыл свою шляпу. Вот. Не соловей. Не соловей. Смотри, любовь моя. А. а как там дальше? Смотри, любовь моя, завистливым лучом уж на востоке заря завесу облак прорезает. Прорезает. Ну, я пошел. У меня дела прорезает Ох, он такой рассеянный забыл? забыл вот забыл что дальше а дальше Джульетта говорит и, и что? ты хочешь уходить, но день не скоро то соловей не жаворонок был что пением смутил твой слух пугливый он здесь всю ночь поет в кусте гранатном Поверь мне, милый, то был соловей. Э -э, что ж, пусть меня застанут, пусть убьют. Останусь я, коль этого ты хочешь. Нет, милый, уходи. Уж все светлее. Ступай, ступай. Да, да, я пошел. До свидания. Ах, он такой впечатлительный. То соловей не жаворонок был Кажется, что то я забыл Забыл! Забыл! Зоя! Я забыл! Забыл... Я забыл, что я забыл! Не стану вспоминать, чтоб ты остался Лишь буду помнить, как с тобой мне сладко Это Джульетта говорит ты и есть настоящая Джульетта. Идем. У нас с тобой завтра премьера. Хосе, ты такой талантливый, а я... я боюсь. Не бойся, я с тобой. Хосе, ты забыл. Я все нашел. Душа моя полна предчувствий мрачных. Не бойся, мы все тебя поддержим. Речь милой серебром звучит в ночи, Нежнейшую гармонию Не спешите, не спешите, не спешите Так отчаянно хвататься за сердца. Разрешите, разрешите, разрешите Нам историю поведать до конца. Пусть и кажется, что времени так мало, Чтобы зло такое злое одолеть. Для того, чтобы добро торжествовало, надо просто до финала досмотреть. Да, в этой пьесе, да, в этой пьесе, Сети и злести, страх и замести, страсти по власти, хитрости во дворце. Конечно, все исправит в конце.